А Значит, что вы мой паспорт да. взяли в руки? Я вам не давал. Любые вот подобные операции расцениваются а, как мошенничество. Ну, получается так. Внимательные да. пути вам никто не заблокировал. Ну, вам же заблокировали. Я вас прекрасно понимаю. Зачем такая карта вообще нужна? Простые люди не должны страдать от этого. Mm -hmm. Именно скан, не копия. Я хочу решить вопрос без предоставления скана. Пытается со мной робот поговорить. Не терпить ненавижу. А! Тьфу, а! Нет, все равно вот именно скан нужен. Девушка, вы разговариваете как робот, вы вообще не устраивает от... ваш ответ. Стойте, что вы врете, кто отказывается предоставить документ? Постоянно предлагаете делать то же самое, что я уже делал. Вы просто издеваетесь над людьми. Да. Какая операция? Какая операция? Какая? операция И. Чтобы никто не догадался, а где начальник руководитель? Ждем? Операция относится в основном э, к операционной работе. Э, к тем действиям, которые, повторяются, почти без изменений. Решить проблему. В основном это делают роботы. А это что и творческий? У меня нет операции. Здравствуйте. Ну что, мне, ну, мне прислали смс, обратитесь опять в банк. Не разблокировали? Нет, конечно. Это же Сбербанк, а не какой-то там. Так, это 60 рублей, главное, списывает. Это из мобильного давления. Ну да, вот. Для дальнейшего снахения, я буду повторно. С паспорта написать заявление на разблокировку. А вы что писали? Не разблокировку разве? Я не знаю, что вчера поняли. Ладно. Эльвира, я бы хотел изначально решить ту проблему, которая у меня изначально возникла. Я хочу перечислить 15 тысяч на ту же карту, по тем же квизитам, но у меня с собой наличка, я ее вчера снял. Я хочу перевести на карту Тинькофф. Через оператора. Вы даже взяли? Нет. Там же сделайте, как-то отмечается, сводится, вас вызовут. Во-первых, по-вашему, во-вторых, по переводу. Да, да, да. Я хочу сначала денежку перевести, чтобы, как сказать, в очередной раз доказать вам, что я никаких мошеннических действий не совершаю. Я что задумал, то и доделаю. Все в пятом окне сделаю. Вот. А потом решим, пожалуйста, блокировку. Но тот бывает. человек, который получает проверен, это... Да какая как? разница? Это моя воля, Это хочу... может быть оттуда и растет, если, допустим, растет? тому человеку шлют, что шлют, шлют, и он в каких-то мошеннических действиях не связан. Это, газом... это его ответственность. Да, ну, а вас тут а я вас надо оберегать, чтобы свои деньги не отправили мошенники. Так это мое вставить. дело, я хочу, я, я проявляю я волю. Хочу, ну ладно, хоть вы, если хотите, а иногда ну, люди неосознанно это делают, а потом помогают. Там, там есть определенные признаки. Я просто сейчас думаю со всех сторон, почему? Я Думать нет? нужно не со всех сторон, а со стороны Уголовно-профессионального кодекса, в плане событий и состава преступления. Так вы понимаете, что это целостность? Что... я это Но... понимаю, я это знаю. УПК 141, нет, который... 144, угу. это я все знаю. Ну, какого... То есть вы уверены? Вы я уверен, управлять. вы их действуете, ни события, ни состава преступления. <смех> Потому мы сейчас насильно сделаем это вручную, а потом скажете, блин, лучше... <смех> ну мне ну меня тогда... что, кто-то <смех> пытает <смех> или что? Я говорю, я нет, хочу. Так, может быть обманным путем, но я не, сейчас нет, не, не, не про вас конкретно, путем. а про те ситуации, которые мы... Поясняю в двух да, словах. Да? Мои знакомые нуждаются в помощи. Все. Все. Вопросов нет? Да Тем более, смотрите, я лицо, в отличие от вас, не скрываю. Какие признаки обращайтесь с тобой, о чем? <транс2> Добро, благодарствую. Добро пожаловать в Здрасте. Я хочу перевести денежку наличку. Вы вместе, да? Не, я один. А так вы еще вместе, да? Так, вот, 15 тысяч хочу перевести то, что вчера набирался делать, но мне не позволили. Заблокировали Сбербанк онлайн. Вчера мне, к сожалению, не было. Давайте А, что, а что вы пожар... мой паспорт взяли в руки? Я вам не давал. Получите, пожалуйста, обратно. Благодарствую. Если вам нужно посмотреть, попросите меня, я вам покажу. Ну, мне просто его необходимо вы идентифицировать, сюда. поэтому я его вот и взяла. Он. Хорошо. А, куда вам необходимо перечислить денежные средства ну, Так, Мне нужна ручка и бумажка. но номер карты напишу. Это карта Банков. Да. Мы, к сожалению, на сторонний банк не сможем сделать перевод. А как так? По номеру карты не сможем это, если только по полным реквизитам, там расчетный счет, но там перевод а через будет три дня идти. Да. Через банкомат наличными. Не подхожу сейчас минутку, точную информацию. У меня-то Сбербанк онлайн это, заблокирован. Мне вот как человеку денежку перечислить? А разблокировали в связи с заблокировали в связи с чем простите? В связи с тем, что я пытался 15 тысяч перечислить. А -а -а. Вот и на разблокировку у вас вчера заявление не принимали? Приняли. А сегодня с утра пришла Смс. -ка. Придите еще раз. Подскажи, вот, пожалуйста. Наличные... Что-то что-то происходит, я ничего не понимаю. Ой, вот. Через банкомат наличными да, сможем перевести на карту по номеру карты стороннего банка? Нет. Спасибо. Нет, можно паспорт уж. Если на меня. Наличными, к сожалению, не сможете. <соединяющие> <чем. соединяющие> <соединяющие> ну, у меня безнал есть на карте. Сейчас посмотрим, что они зачем просили вас получить. Вам пришло обращение, да, что э, обратитесь в отделение банка. Личный mm, пришло. Mm -hmm. А вот вчера оформили. Mm -hmm. О. Там паспорта они вашего просят. Зачем? Для блокировки Сбербанка онлайна, что это действительно вы. Шесть. Ну, то есть, вот как мы идентифицируем, соответственно, удаленность. Зачем отдело вас? в том, что объективно вы. Ну, интересно. Вы, так вы, это письменное основание должно быть какое-то. Ну, Так-то по логике. Час распечатаю ответ, то, Давайте почитаем. А у вас что, нету специалистов, которые вот посмотрят? Или что, или они по, по, чисто по скану определяют, что он это действительно? действительно? А, нет, смотрите, мы с вами составляем а, заявление, мы его отправляем. Решается это все удаленно, не на нашем уровне. Поэтому они не требуют у нас скан, копию паспорта, что мы не, не просто сессор. Я вот не хочу вам предоставлять ни скан, ни копию паспорта. Потом эти данные куда пойдут? Что да что вы да, говорите? У вас, да? А зачем вам а тогда они нужны? Профи. Смотрите, заблокировали у вас Сбербанк онлайн, я так полагаю, в связи с подозрением на мошеннические действия. А в чем они заключаются? Ну, вы, не знаю, ранее, может быть, вы не осуществляли переводы на сторонние карты. Я не могу вам сказать, на каком. Это также не на нашем уровне все делается. Да, а в чем мошенничество заключается? Я не пойму. Я, вы, смотрите, я вам поясняю ситуацию, да? а, Как вам вот, а, Первый шаг. Я перечислил 10 рублей. Вот на, на эту карту, которую это, вчера я перечислил. Платеж прошел. Плюс. Вторым действием я делаю то же самое, только уже сумма 15 тысяч рублей. А, мне отказывают. Третье действие. Я пытаюсь там уменьшить сумму 10 тысяч. Тоже отказ. Четвертый шаг. Э -э -а hmm. Ухожу на пятерку еще меньше. Uh -huh. Тоже отказ. Пятый э -э шаг. Это 3000. И. и тут мне окончательно блокирует весь Сбербанк онлайн. Uh -huh. В чем мошенничество? Смотрите. Первый платеж прошел. Ну, я, я понимаю. То есть, э как правило, когда совершаются мошеннические действия... Они таким образом и списывают, то есть не один раз, а там раз, два, три, четыре, то есть банк на основании этого, то есть, скорее всего. Э любые вот подобные операции расцениваются как мошеннические. Ну, получается так. Ну это же это это как это, че? а я, если в следующий раз они решат, что я э вдыхаю не полной грудью, а это, поочередно, я совершаю мошеннические действия. Что они меня заблокируют это? Дыхательные пути, что ли, или что? Я ничего не понимаю. Дыхательные пути вам никто не заблокирует. Ну, вам же заблокировали. Ну, это что такое? Я вас прекрасно понимаю. Она... На карты сторонних банков вообще как не может. Как-то не может. онлайн же можете. Ну, по онлайн, да. А именно через нас, через наши программы, к сожалению, нет. У нас довольно-таки ограниченные. Что Реквизит еще? И... Да, полностью реквизиты банка получаются. Он там перечисление будет в течение трех дней, как бы сразу же. да. А если, допустим, другой человек с карты Сбербанка найдется... И через банкомат. Но это вам уже договариваться самостоятельно. Надо. Пойдем перечислим здесь. А потом мы аккуратно, мы по пятерочке. Нет, не надо по пятерочке, как вы пробуйте лучше сразу всю сумму. А, я вчера попробовал. Вот, вот результат. Но вы всю сумму попробовали уже после того, как вы перечислили тысячу. Да. Ну вот. И чё? Повтор. Я ничего не понял. Ты... А если бы я рубль перечислил, а потом попытался два рубля перечислить, мне бы тоже заблокировали? Ну, вполне возможно, я же говорю. Ну потому, что, что... это же это же вообще дом -дом Но Я вам объясняю, что, как правило, зачем гости... такая карта вообще нужна, если я не могу денежки перечислить? Я вам говорю, потому что мошеннические действия, когда происходят... Нет, я вам... Можно Вы... я договорю? Когда у людей начинают происходить несанкционированные списания, вот таким Нет, образом, грубо говоря, происходит. Я все понимаю. Поэтому слишком много мошенников стало. Это, да. это, это возможно. Но простые люди не должны страдать от этого. Из-за вашей слишком... Как сказать? Бдительности. Слишком большой подозрительности. Я ничего не скрываю. Вот документы, вот карта, вот он я сам. Я у вас э, уже, не знаю, лет 10 или 15 служил. Я бы на своем уровне могла бы что-то сделать, я бы обязательно это сделала. Но, к сожалению.. А что значит скан паспорта? Это вы сами будете сканировать? Ну да, вот у нас принтер. <coughs> а Сосредитесь на норму права, на основании которой вы это... Требуйте скан. Да. Вообще в подлинность э, данного документа проверяется вот этот э, Номер и на сайте МВД. Действительно или не действительно? Тем более, все в городе меня знают, особенно в полицию. Так, отправляем в ответ запрос, что вы просите предоставить официальный ответ, на который ссылается банк при просьбе предоставления сканду. Именно нормативно поговорим. Вы меня неправильно поняли. Это вы сейчас это, Мос, опять в Москву пишите, опять это все затянется. Ну, же, рассмотрение на месяц затянется, ФЗ 59 и 30 дней. Мне это зачем? Мне сейчас нужен. Я понимаю вас, но смотрите, требую, скажем так, скан документа. Не я у вас, и на данный момент я вам ничего не могу предоставить. Вот, вот это называется просто бумажка, это не документ. Вот, чтобы это стало документом, угу. фамилия, имя, имя, отчество, должность, должностного лица, где находится угу. оригинал, копия верна и печать организации, СНН и Огарина. Будьте добры, сделайте, пожалуйста. А, мне запрос отправлять на официальный ответ. Вы меня услышали, не? Здесь я у вас услышала. Ну, сделайте, пожалуйста. Просто дополнить-то я больше ничего вам не Там не надо, там ничего, там не надо не ничего отправлять, я вам говорю, там бесполезно, там на, на месте все затянется. Замечательно. Настал только дата и время поставить. Угу. Благодарствую. Так, а у вас есть какая-то система, не знаю, мигом там или еще какая-то, через которую вот человек может прийти в этот Сбербанк и получить... У нас есть перевод до востребования, называется... Комиссия есть... какая? Комиссия минимум 150 рублей. Вот, так, за 15 тысяч сколько отдам? Платежное поручение от -го. хм? Отменю, говорю, запрос свой по поводу... На... Ну да, это да, ваш, ваш был запрос. я платежное поручение у вас, потому Вы же который раз переименовать Что у них там было сначала? Сбербанк, да? Потом они ребрендинг сделали. А, сначала сберегательная касса была, потом Сберкасса, Сбербанк, сейчас тут вот Сбер. Знаете, да, как Сбербанк в народе прозвали? Спербанк. Как еще раз? Спер. А, Спербанк? Ну. 225 рублей комиссия будет за 15 тысяч. Давайте. Там, что ему надо будет, код назвать, да? А, смотрите. При оформлении перевода э, номер телефона получателя указываем, ему приходит э, код, с которым он потом обращается в банк, соответственно, с паспортом он получает. Документ. А мне код нельзя сообщить, я ему сообщу. Э, можно указать, что ваш у него нет номера телефона и указывается, да, ваш номер телефона. Давайте мой, да. Так, фамилия, имя, отчество получателя. Ой, а он что, с паспортом должен, да, плететь? Да, да. Да, е что что будет? Ему с паспортом надо прийти, а у него нет паспорта. А других сервисов нет, чтобы... Нет, скорее всего, да? Сейчас все через паспорт. Угу. Ладно, не будем вас задерживать. Ага, благодарство. Да, да, да. Всего доброго, хорошего. Не занято. Вот смотрите, что они мне выкатили. Угу. Выкатили, что типа я им обязан скан предложить паспорта. Без этого никак. Вы можете им написать, что ну, личность удостоверяю, вот паспорт выдержал в руках. Через сайт у МВД он проверяется. Что он действительно. Можете в интернете набрать. Булгаков Антон Николаевич вам там миллион новостей покажет. Ну, у нас есть такая карта, карту, которая будет в паспорта. Зачем вам это интересно? Я вот не хочу скан паспорта предоставлять. Именно скан, не копию. И ни на какую норму права не ссылается. Предъявить, пожалуйста. Прописка, все дела. Вы же мне карту как-то выдали. А, скажи, пожалуйста, вот этот вот ответ Антону Николаевичу, который для повторного обращения в банк с паспортом. И скан паспорта, запрашивай. Да, я знаю. что у всех клиентов запрашивают для разблокировки, а зачем он скан паспорта? Но ну, а то, что мы как сотрудники идентифицируем клиента, проверяем ходность паспорта, что он лично приходит, этого недостаточно. Но если, допустим, там в комментарии можно написать, что у клиента его свой ну, сам сотрудникам идентифицирован скан паспорта предоставлять отказывается. Просим решить вопрос о разблокировке. Да. Угу. Ну просто на самом деле так, потому что скан – это все-таки документ. У ну, клиента принципиальная позиция, так, ну, мы с этим должны научиться работать. Почему нет-то? А клиент лично пришел. Никто не по доверенности. У клиента оригинал паспорта. Мы подлинность проверили. Прям так пиши все в комментариях. Клиент отказывается предоставлять паспорт для стану Необходимо решить вопрос, коллеги, помогайте, что нужно сделать. Ну, обходные пути какие-то, я не знаю. Да необходные, вы же уполномоченные да. удостоверения. Не, ну просто если они сейчас уже и и требуются всех стан, зачем им стан? Что они не доверяют сотрудникам, получается, Он должно убедиться и скан, это именно что это подлинный паспорт или что. Ну пусть они предоставят ответ, ссылаясь на закон или на какие-то распоряжения, что, откуда они это взяли. Угу, угу. Нет, просто по, по сути-то клиента тоже можно понять. На самом деле персональные данные – это сейчас очень острая стоящая тема, да? и рассылать везде паспорта, просто так, тем более сканы, тоже нецелесообразно. А клиента вчера пригласили в банк, да, он не смог удаленно решить этот вопрос, хотя его заблокировали удаленно, да, и операция там особых подозрений не вызывает, то есть 1000 рублей, 15 тысяч, и это была, ну, разовая операция, это не было в день, там, 10 операций, и не было, там, миллионы, да, ну, как у нас блокируют для того, чтобы безопасность клиентов от мошенничества, это было бы понятно. Тут логика как бы отсутствует особая, по большому счету, его удаленно разблокировать отказались, хотя его идентифицировали, мы позвонили на поддержку, клиента отправили в офис, клиент вчера пришел в офис, написал э, CRM обращение. Сегодня клиента опять приглашают в офис. И не просто как, сама как ситуация. Любые подозрения мошенничества разбиваются. Вот я сам пришел, uh -huh. 15 тысяч Нет, снял. все. Ну, как бы это отдельная тема. Просто я тебе к чему? Со стороны клиента. Ему мы сейчас говорим, извините, мы должны отсканировать ваш паспорт и отправить. Но зачем? Я здесь. Вот мой паспорт. идентифицирует меня. Вы приложено. Я вот, опасаюсь уте данных. утечки персональных данных. Он, он про, Клиент против утечки персональных данных, он не готов. Да, ты сейчас пишешь в комментариях. Коллеги, прошу ускорить решение вопроса. Ситуация следующего. Клиент уже дважды обращается в офис. Клиент идентифицирован сотрудником. Паспорт подлинный. Наход, ну, является действительным. да, У нас есть программки, где можно проверить. Клиент отказывается передавать куда-либо персональные данные. Нет, я, угу. я не отказываюсь, вот, вот, вот все есть. Нет, персональный, ну, скан паспорта, а, я... необходимо решить вопрос. Я хочу решить вопрос без предоставления скана угу. паспорта. То есть клиент настаивает на решение вопроса без предоставления скана паспорта? Вот так вот, напиши в комментариях, и ну, в этом же обращении не новое регистрирую. Хорошо, коллеги, помогите решить вопрос. Угу. Что мне нужно клиент, тебе же не нужен, ты же просто комменты сейчас напишешь, клиенту придет смс, да? Если будут проблемы в формулировке, зови меня. Давай. Остается ждать, да? Только? Да. Мы У -у -у. сейчас в комментариях в этом же обращении напишем всю ситуацию. По большому счету, там, я вас прекрасно понимаю, я буду правы. Но... Ну вот смотрите, я вспомнил, восстановил ситуацию, как вчера было. Первое, что я сделал, тысячу рублей перевел на эти реквизиты, на, на карту Тинькофф, ага. она у меня прошла. Плюс. Дальше я следующим шагом. Человек пошел, проверил, говорит, да, деньги поступили. Я всегда так делаю. Маленькую сумму, пись, ну, да, мало ли, Человек пожилой мог ошибиться в цифре. Ага. Вот, все. Ага. Я, я, я это пытаюсь 15, мне что-то там какое-то предупреждение. Я Нет. сбрасываю, думаю, что слишком лимит. 10. Пытаюсь десятку. Он мне тоже там что-то пишет, я, ага. мне тоже звонок 900. Меня еще со стороны отвлекают, я не пойму, слушаю, роботы, короче, сбрасывают. Ну, вот эта вот ситуация, она похожа на попытки, как будто кто-то несанкционированно получил к вам доступ и пытается. Я-то об этом не, не знал. Она мне написала сразу, что типа это, лимит перевода слишком большой, максимум 5000 в сутки. Или что-то такое. Мне почему-то робот перезвонит и пытается со мной робот поговорить. Не терпить их ненавижу. А! Дайте мне живого человека, я поясню ситуацию. Ну, как-то так, давайте ждем. А, телефон оставьте мне, ну, Но в любом случае придет смс о том, что сейчас наполнение, да, какой-то ответ придет. Потому что мы, на самом деле, тут видите, как, мы, как а, волшебники не сможем взять и разблокировать вам. Это в любом случае специальное подразделение. А, -а, -а. а нам нужно именно это все тратиться. И сейчас мы как бы посмотрим. Что у нас вообще получится, не получится, потому, потому что я считаю, что это тоже неправомерно, и ну, пусть, по крайней мере, ссылку на закон делают какую-то, да, затребовать за скан паспорта. Не копию. Да. Незаверенную копию. А да. им нужно стать а для чего для того, чтобы вас идентифицировать, потому что копии, знаете, копии Идентифицировать копия. можно по паспорту, по предъявлению. Вот смотрите. Так э, скан можно снять только с оригинала, понимаете? Они-то не видят этот паспорт. Я Они понимаю. Копия не является подтверждением. Обязан предъявить и хранить. Вот я а -а -а. его храню. Да. Я, я, я его вообще не обязан кому-то не Я об этом говорю, что вы нам вот, его предъявили. Вот, вот предъявил. Uh -huh. Пожалуйста. Вы его там даже вон через этот свой. Ультрамак. Который Называется. тоже ничем не регламентирован, ни одним законом. Ни одним... Так, а мы знаете, что мы, мы смотрим водяные знаки? На каждой странице да есть я, определенные Я понимаю, знаки, я понимаю что изучают, вы смотрите, но это поддержки. опять же никаким НПА не регламентировано. Но даже несмотря на это, пожалуйста, вот он. Нет, все равно вот именно скан нужен. А что такое скан? Я вам поясняю. Это если обычный скан где-то сканирует разрешение 300 да, точек на дюйм, то при желании можно отсканировать на в 1200 точек найдем это такое качество, что потом распечатать эту фото не отличишь. Только даже, даже с и не отличишь. Ну ладно, фото-то, ну, вот. нужно же еще и сам основа, на <coughs> что ее напечатать. Ну вот. понятно, вот. если вот. мы сейчас с вами начнем рассуждать в сторону, как подделывают паспорта, ну, вот. тут, конечно, тоже технологии свои есть, я с вами не спорю. Да, Но я где... вам просто объясняю, почему они скан запрашивают, потому что копия для них не подтверждение идентификации. То есть скан можно снять только с оригинала. Я скан как? не смогу... Как, Подождите, как это копия не подтверждение идентификации? Ну для них, если мы отправим копию, а это не является, что паспорт а скан оригинальный. Является? А скан, да. Почему? Ну потому что скан можно только с оригинала сделать, с копией уже не сделаешь, с цветно не сделаешь. Когда сканируешь паспорт, вот опять же точки дюйма ваши, вы же, ты, наверное, прекрасно меня понимаете, да. что это совершенно другое качество. Вы же только что об этом сказали. Да. И тогда видно, что действительно клиент был и предоставил оригинал паспорта. Но я вам просто объясняю, почему так. Меня вообще поражает эта ситуация. Я честный, добросовестный человек. Коллеги, клиент уже обращается дважды, мне комментарий сотрудник выслал. Клиенты нами, то есть сотрудникам банка идентифицирован, просьба решить вопрос разблокировки онлайн. И далее, если будет отказ, клиенту необходимо предоставить официальный ответ с фамилией должности сотрудника указанием нормативно-правового документа, на который ссылаетесь по просьбе предоставления станду. Ну ты здесь вначале добавь, о том, что клиент э, э, отказывается предоставлять сканированный документ. Не, не, я не отказываюсь. А как написать вам правильно? Э, желаю решить вопрос без предоставления скана. Да. Клиент желает, чтобы вопрос был решен без предоставления скана. Если, вот здесь, вот где далее, если будет отказ перед этим, да? Просьба решить вопрос о разблокировке онлайн. Э, клиент желает решить вопрос без предоставления скана документа. И далее, если будет отказ, там даже все отлично и хорошо. Вопрос. Без предоставления скана паспорта. А можно дописать, что оригинал паспорта предо... да, да, предоставлен да. многократно, проверен? Как этот станок да. называется? все написала даже точка. Далее, если будет отказ, тут все хорошо. А в начале коллеги клиент уже обращается дважды в офис. А сотрудник предоставляет оригинал паспорта. То есть расписывает, да? Подлинность паспорта и личность клиента сотрудниками банка идентифицирована. Клиент обращается дважды в офис. <Aurora> Подлинность паспорта и личность клиента идентифицирована сотрудниками банка. Ну, нами сотрудниками банка. Подлинность паспорта и личность клиента идентифицирована сотрудниками банка. Точка. Просьба решить. Ну, ты образно прописала, я тебе подробно расписываю. О том, что мы подлинность паспорта проверили. О том, что клиент нами идентифицирован. Лично пришел в офис. Дважды уже, да? Поэтому просим решить вопрос разблокировки онлайн. Без предоставления стана паспорта. Ну, там, дальше мы с тобой расписали. Все? Хорошо. Хорошо. Все, давай. Так, что ждать? Ждать смс. Ну вы перевод отправили же, все хорошо? Нет. Почему? Нельзя перевести на, на Тинькоф через. Здесь банк. Почему? А реквизиты есть у вас полностью? Да? Реквизитов нет. А, у вас номер карты только. Да. Сейчас вот буду звонить, спрашивать, есть ли реквизиты. Вы слышите реквизиты по реквизиту, это можно с любого банка отправить, только там комиссия будет заниматься. Да уж уже хоть как-то отправить. Это вообще жесткий кафедрой. Ну, вот такие. Таковы реалии, хоть, хоть нервничай, хоть не нервничай, надо как-то учиться с этим жителем. А вот ну, по крайней мере, я вот тоже учусь. Я а тоже, учусь. Я <смех> тоже <смех> учусь, видите, всякий скандал, все, вот, ладно, спокойность, да, юмор. Я вам благодарна, на самом деле, за это, потому что э, есть разные примеры. слава богу, что вы не относитесь а, к А я мне, раньше, это и как, и как бульдозер э, пер такой, как танк, э, да. дав, давил все, а потом понял, что нет смысла давить, да, наоборот, надо юморить как с родными разговаривать. Ну, вот Слава Добрый день, Антон Николаевич. Меня зовут Асим, Я сотрудник службы заботы клиентов Сбербанка. Скажите, вам сейчас удобно разговаривать? Слушаю. Вы недавно принимали участие в анкетировании о качестве рассмотрения вашего обращения mm. по поводу разблокировки системы Сбербанк Онлайна. Указали, что у вас дополнительно имеется вопрос. Могли бы уточнить, какой вопрос у вас на данный момент? Когда разблокирует Сбербанк Онлайн. С информацией по ответу и по вашему обращению ознакомилась. У вас указано, что восстановление доступа вам банк рассмотрит. После того, вы подадите повторное заявление, в котором укажете обязательно, что вам требование разблокировать доступ в систему Сбербанк онлайн. А почему я должен писать повторное, если было написано в первый же день? первый день у вас не были предоставлены скан паспорта документа, поэтому вам банк, система банка указала ответ по предыдущему первому обращению о том, чтобы предоставить копию доку документа, то есть проложить скан. Второе, по последнему вашему обращению ознакомилось, что вы повторно обращались по данному вопросу, Вашему обращению нужно указать корневую причину, по которой вы обращаетесь. То есть требование обязательно должно присутствовать, разблокировать доступ к системе Сбербанк онлайн». Поэтому рекомендую обратиться в банк повторно, предоставить с паспортом, обратиться, что приложили скан вашего паспорта и указать требования ДНК. На каком основании я должен скан паспорта прикладывать? На основании бан... договора на банковское обслуживание Сошлитесь. между вами и банком. Сошлитесь на пункт на, на это, номер. В ответе у вас указано пункт первый. 3.17.2. Это... Банк имеет право приостановить доступ системы Сбербанк Онлайн. Это основание. Это вы не слышите сами себя. Это основание для. Это. Ссылайтесь на пункт. Там написано. Э -э -э, в случае выявления этих каких-то там признаков. А я спрашиваю. А спом... для разблокировки да? требуются эти документы? Где это сказано? Официальный ответ, пожалуйста, получите в офисе банка, обратившись с паспортами номером данного обращения. Так в официальном ответе вы так и пишите, приложите скан паспорта, не, не ссылайтесь ни на что. Вам указывают по какому пункту, на основании чего. Можете дополнительно Соценить, себе полную версию... Соценить на норму права или номер, это пункт договора, согласно которому... Я кто-либо кто, кто -либо вообще обязан прикладывать скан паспорта, чтобы разблокировать свой этот, этот Сбербанк онлайн. Полный договор на банковское обслуживание. На сайте банка можете загрузить, просмотреть информацию. Ну и там про скан паспорта вообще не сказано. Банк запрашивает ту информацию в целях безопасности, которой нужно, нужны данные для разблокировки системы Сбербанк Онлайн личного кабинета. Да. Право блокировать Сбербанк Онлайн и предоставлять доступ, согласованно в документе на банковское обслуживание. Вы понимаете, что такое скан паспорта? Я понимаю вас, что вы имеете в виду так Ну. То есть, получается, вы хотите, чтобы я пришел в, этот, в ваше отделение, достал вот эту бумагу под названием паспорт, отдал вашему сотруднику, она и засунет сканер, выберет неизвестно какое разрешение сканирования, возможно, 1200 фотокачество. и отсканирует. Кстати, что оно будет сканировать? Только первую страницу или в это, или полностью весь? В отделении банка информацию уточните, что будет именно сканировать по обращению, информацию проверить, что нужно будет. Так я так понял, вы в курсе всех дел, лучше их знаете ответы. Они сами ничего не знают, они вам постоянно звонят? Мы занимаемся улучшением качества. Номер девятьсот разные специалисты есть, решают, которые разные вопросы. Нам для улучшения качества обслуживания нужна была причина поставленной данной оценки. Я информацию от вас принимаю для улучшения качества. Также нужно было понять, именно что именно в ответе вас не устраивает. По вопросу ответа банк информацию все вам предоставил. Если не согласны с данным ответом, несогласие можете сформировать на сайте банка в Сбербанк онлайн и в личном кабинете. Так вы мне не ответили вопрос. В режиме диалога нашего с вами на, на исходящем звонке, к сожалению, информации предоставить не будет возможности по данному вопросу по пункту. Если а необходимо, я в вашем обращении укажу несогласие с ответом, в котором укажу, что вам предоставили пункт. То есть вы некомпетентны или неуполномоченны? Пункт у меня перед глазами не имеется документа на банковское обслуживание. Вы на, на вопрос. Поэтому я говорю, что... Вы, на мой вопрос, не хотите, неуполномоченный не или некомпетентный отвечать? Вы просите у меня документ. Документы, говорю, где вы можете ознакомиться самостоятельно, на сайте банка. Дополнительно, если вы с ответом данные не согласны, я могу указать информацию, что вам дополнительно предоставили ответ. Девушка, вы разговариваете как робот, вот серьезно. Вот у вас там, э, э, сейчас вот на 900 звонишь, там сплошные у вас роботы стали. Женщину вынули, автомат засунули. Ау. Фу. Ау. Как вы их называете, информационные помощники. Я вот вам задаю uh -huh. вопрос. А, а вы вот как как будто у вас какая-то программа внутри сидит. Вы не, не на вопрос мой отвечаете, а как будто вот зачитываете какую-то как скрипты называется. Как будто у вас перед глазами Мне очень жаль, что у вас сложилась такая ситуация. Бум, бум, бумажку, любой вот этот вот листочек раз, в любую фразу, лишь бы ответить что-нибудь. Вы вообще меня не слышите, не осознаете, что вы отвечаете. Почему же я слышу вас? Поэтому говорю, если вас не устраивает данный ответ, я зафиксирую информацию, что вы дополнительно хотите получить от банка. Вообще не устраивает ваши ответы. Вопросы данные решаются по обращениям, которые фиксируете. Если дополнительная информация требуется, вы звоните на номер 900 самостоятельно. Мы занимаемся по ответу по обращению, который вам был ранее отвечен. Для того, чтобы решить вопрос по обращению, требуется время. Так я вам еще раз поясняю. Самый первый день, когда была блокировка, я пришел в отделение. И было оформлено вот это, вот, как вы просили, оформить, прийти в банк и написать заявление о разблокировке. Это было сделано. А, теперь, а потом вы говорите, нужен еще какой-то скан, не ссылаясь на норму права и на договоры обслуживания. На каком основании вам должен скан? Специалисты банка вам информацию указали, согласно какому указали, договору, на каком Ничего на основании чего не указали. Ссылка на норму права. На основании в любом случае договора банковского обслуживания. Да что вы говорите? Сошлитесь на пункт, на, это, на пункт договора, сошлитесь на норму права законодательства. нормативно Это не относится к законодательству. Это внутренний регламент банка. Договор на банковское обслуживание физических лиц. Между банком и вами. Сошлитесь на пункт договора. Я направлю в вашем ответе, в ответ, который вам предоставил банк. Укажу, что вы не согласны с данным ответом, в котором вам указали пункт договора, в котором требуется скан. Банк информацию просмотрит, вам предоставит официальный ответ от банка. Ну вот, хоть какой-то конкретный ответ. Телефон контактный оставлю этот, с который, на который я звоню все верно? Ну. Хорошо, информацию данные зафиксирую, также вам поступит ответ в смс-сообщение на ваш номер телефона. Дополнительный официальный ответ сможете забрать в офисе банка. Ну. В какого реги... Можно я у вас сейчас уточню тогда, в каком регионе вы сейчас находитесь, потому что по времени там направляется вашим местным ответ. Ты мне Спасибо. Так, я указываю, что дополнительно требуется ответ на основании какого документа, какого пункта требуется приложить скан паспорта для разблокировки системы Сбербанк онлайна. На этот номер телефона банк формирует ответ, вам также направит. Потребуется ответ официальный, можете получить его в офисе банка с номером прощения. Все сообщение будет вам направлено также. Номер обращения, ну. срок выполнения, также дополнительная система вам направит. Девушка, а что значит официальный ответ? На бумажном носителе? Да, если требуется, на бумажном носителе. А вот вы мне скажите, вот я пришел в первый день, когда мне заблокировали, я пришел, говорю, где ответ? А, на второй день, когда мне это сказали, нужен скан, mm -hmm. пришла смс и я прихожу, говорю, и что, и где это, где ответ? А они говорят, вот. Девушка распечатала просто бумажка, и на ней там две строчки написаны. Это что, официальный ответ? Ответ банка. Тот, который формируется. Вам будет тот ответ, который вы запрашиваете с пунктами, указания пунктов. Это официальный ответ банка, да? Можно его также в Сбербанк онлайн информацию просмотреть. Вы вообще знаете, вы вообще знаете, как документы оформляются на, на письменном носителе? Вот они мне дают эту бумажку. и Мне пришлось им разъяснять, чтобы эта бумажка с двумя строчками текста приобрела какую-то юридическую силу. Сотрудница должна там написать фамилия, имя, отчество, должность. Поставить, заверить свою роспись печатью круглой с на и ОГРН чтобы обязательно было. И написать, где написать копия верна, и где хранится оригинал. Ваши сотрудники об этом вообще ничего не знают. Они мне хотели вот эту бумажку распечатанную вручить. Можете в Сбербанке онлайн информацию посмотреть. В любом случае ответ будет вам предоставлен, направлен вам. Ждать ответа. Как я в Сбербанке онлайн посмотрю, если у меня там туда доступа нет, ни с компьютера, ни с телефона? Я поняла, еще раз приношу извинения, ставлю неудобства. Имею в виду также в последующем, когда после проведения разблокировки. По поводу разблокировки профиля в любом случае нужно обратиться в офис банка по тем документам, которые требуются банку. Уже... Дополнительная информация? Я уже обращался. В последнем вашем обращении указано, что требуется указать причину вашего обращения, что конкретно указать, что требуется разблокировать систему Сбербанк онлайн. А я в... сам ни в коем случае не спорю, я звоню вам, Подождите, чтобы всего. А... я указываю. Я ничего не понял. И сколько раз так я буду? Вот смотрите, я первый раз ходил примерно неделю назад. Ээээ, <сас> мне, мне попросили, надо оформить это, типа обращение о разблокировке. Оформили. На следующий день приходит, что нет, это невозможно, потому что вам нужно предложить скан. Я прихожу, спрашиваю, на каком основании скан. Они говорят, мы сейчас оформим новое обращение, мы разберемся. Сейчас вы звоните и говорите, ну это... Ну, позавчера опять приходит смс что нужно в третий раз прийти и уже конкретно написать, что я хочу разблокировать. А я что, я первый раз что, не то же самое говорил, что ли? Я что, спросил, выдать мне какие-то шоколадки это, безоплатные или фантики от них? Указать. Это повторно ваше обращение, когда обратитесь, нужно указать причину точную, по которой обращаетесь вы, и дополнительно приложить скан документа. Почему именно скан требуется, вам банк также ответить по вашему последнему. Причину. Я до сих пор не услышал ответа. Чего я туда пойду? Вот я Предоставит послушал... официальный ответ банк. Хорошо, тогда дождитесь ответа. На основании этого ответа уже решите, как он действует дальше. Этот ответ должны были до 4 февраля дать. До сих пор нет ответа. Ответ вам предоставили, что нужно было указать дополнительно еще, что требуете разблокировать систему Сбербанк онлайн. Так я это в первый же день указывал, что требую разблокировать. Предыдущее да. первое обращение. У вас была закрыта и указана информация о том, что не разблокирован по той причине, что нужно приложить БЛАСКА скам документ, подостоверяющую личность. Ну а сейчас я приду и сделаю то же самое. Вы, вы, мне, вы мне опять ответите, что нужно... нужно Сначала тогда... Дождитесь ответа от банка, о котором вы хотите узнать, на основании какого пункта банк требует от вас данный документ. Ё-моё, вы, вы что там вообще что ли все это? Кто Я не занимаюсь разблокировкой профиля и рассмотрением обращения. Нам важно ваше мнение нашего клиента. Понимаю, нет, вы, вы мне предлагаете крыла. бегать по, по кругу, как, это, как белка в колесе. Я вам озвучиваю, что требуется. Так я вам уже говорил, что я... Я это... подсказываю порядок действий для вас. Перестаньте меня перебивать постоянно. Прошу прощения, что перебила вас. Так вот вы мне предлагаете заниматься тем же, что я уже делал. Вы мне предлагаете прийти и написать заявление, я уже это делал. Вы мне предлагаете указать именно требования, я это тоже делал. Вы мне предлагаете дождаться ответа, почему именно скан нужен, я это тоже уже делал, я уже дождался, но, наверное, ответа я конкретного не получил. Вы, мне а предлагаете вы, вы меня опять Вы меня постоянно предлагаете делать то же самое, что я уже делал. Вы просто издеваетесь над людьми. Мне очень жаль, что сложилась такая ситуация. Информацию, которая имеется, я вам озвучила. Другой информации, к сожалению, не обладаю. Все ясно. В любом случае, благодарю вас за предоставленную информацию. С вами прощаюсь. До свидания. Подождите, девушка. Так что мне делать-то, я не понимаю? я вам озвучила порядок действий для разблокировки профиля системы сбербанка онлайн на проверки данной возможности нужно оформить повторное заявление в котором нужно указать что именно вам нужно требования разблокировать системы сбербанк онлайна и приложить скан документа удостоверяющего личность так как вы отказываетесь предоставлять данный документ, я в вашем предыдущем обращении, в котором был данный ответ, подождите, от банка, это, это, подождите что... что подождите, стойте, что вы врете? Кто отказывается предоставить документ? Я приходила с документом, и вдоль поперек его смотрели, и все, и все нормально с документом. Вы что, вы что? Первое тут обращение. Говорите? В первом обращении была указана информация о том, что нужно оформить повторное обращение, приложив скан документа удостоверяющего личность. Поэтому из сложившейся ситуации я вам информацию и указываю. Так вы только что сказали, что я отказываюсь предоставить документ. Никто ему не отказывался? Вот показывает, что наблюдать. вы не отказываетесь. Тогда вы повторно, пожалуйста, обратитесь в офис банка, напишите заявление, приложите, пас... приложите скан документа и дополнительно в обращении обязательно так укажите, на, что на каком вы основании интерпанк... скан... да, А завтра вы скажете, приложите сканное там свидетельство. На каком на... основании вам банк информацию направит? Я указала информацию о том, что вы не согласны с полученным ответом, что требуется предоставить. Я всю информацию полученную от вас зафиксировала. Все ясно. Просто издевайтесь над людьми. Мне очень жаль, что сложилась данная ситуация. Но имеющиеся возможности я всего вам описала. Другой, к сожалению, альтернативы нет. Угу. Ну что, буду вам опять не отставить за, за решение вопроса. Благодарю вас в любом случае за ваши оценки. Ой, а я я что, как вам благодарствую от, от имени общественности, потому что я не только свои интересы представляю, но и интересы общественности. Я общественник и журналист. Я понимаю вас. Спасибо, что информацию поделились. Мы с вами. Да, я не только с вами поделюсь, я еще нет. с людьми поделюсь. Я им обязательно сделаю видеоролик на эту тему и покажу, как вы издеваетесь над людьми. Благодарствую за, за видеоматериал. Спасибо. Всего хорошего. Спасибо. Всего хорошего, до свидания. 20 документов я вам предъявляю. Хорошо, Разблокируйте хорошо, хорошо. Сбербанк а вы. Ну, Вы какой-то документ можете предоставить с фотографией для скан? для скана да. хоть какой-то да. на основании чего оригинал паспорта и другие 20 документов предъявили вот они предъявлены вам чем вам еще нужно Реально. вот вы женщина вы можете поплакать а мне что делать а?